утра, дня вечера или ночи в зависимости от того когда вы смотрите это видео с вами Дэл и эфисрг всем привет сегодня мы собрались поиграть в кс очку в бесплатную кс очку с платным режимом запретная зона который стоит 1020 рублей офигеть а сколько стоила реальная кс -ка? порядка 300 350 ну да по скидочкам там еще дешевле был. ну короче все замечательно КСК стоит в три раза дороже только за один режим запретной зоны. Королевская бойня, которая просто была введена на год позже всех остальных. По-моему, Габен немного хочет себе на бургеры понасобирать. Да, помимо всего прочего, тем, кто уже ранее купил КСКу, дали медальку, которая пропускает, собственно говоря, в этот режим. И еще... Одна маленькая новость. Вышел новый кейсик, который также приурочен к выходу режима запретная зона. Но он нам не интересен, нам интересен сам режим. И Какое медальку нам дали. Дерьмо? Ну да, я медальку уже сказал. Интересно, вот какой этот режим будет, что он из себя представляет и что это вообще будет. Ну что, погнали, посмотрим. Давай цепляться к ребятам. Воу, смотри, какая большая карта. Black Sight. Запретная, вот так, запретная ЗО, зона. Зо, зо, зона. Ох, елки-палки. Тут, мне кажется, там... есть все на этой карте. Вальва советы дает. Тяжелое оружие замедляет вас. Какие-то радиопомехи написали. Что ну, за штука интересная? Ну-ка. С... О, тут какая-то штука. Пока я за нее спрячусь. О, у нас есть планшет. Да. Тап. Меню покупок. О, у меня есть ракета. Круто. В виде бочки. Зайти в меню покупок. Что Тут... такое это? Это в тап потом б. Тут ну, можно. Ну да да да, я вижу. Пушечки покупать, боеприпасы заказывать, шлем. Тактический комплект боевой комплект генератора радиопомех. Ну ка че это по... отключает радары планшетов в зоне действия. Че? Вот я сам ХЗ. Хм. Будет интересно посмотреть, запускаю. что это за дичь. Улучшенные дроны, улучшение данные о зоне, улучшение высокое, что-то там, показывает секции на планшете более подробно, показывает следующую безопасную зону, ускоряет доставку с помощью дронов и показывает чужих дронов. Хо -хо -хо! Круто. Да. Слушай, а доставлять, получается, гранаты. нам будут дроны, что ли, тут все делаем? Раз улучшать будут Ну да. дронов. Ну да. Прикольно. Ты видишь, что творится? Я ну, вижу смотри в мою сторону. Куча кузнечиков. О, о, все, о я зарешал. <сх�> Матч начнется. Ну маяк? Куда? Нет, маяк, Ой, маяк заняли. заняли давай стройку, давай что ли? Наверх. Нет, давай наверх. Не, давай наверх. Вверх, где? Ну, те, те, где? Давай стройку, стройка отель, вон, отель, вверху, отель, справа. Отеля. Нет, стройку Стой. заняли. Отель, а давай, давай, отель. отель. Всё, давай, рядом ставь. Отлично. Мы пока долго День решали, секунд. куда, куда, что. <сих> Какая-то, смотри, эхо есть. М -м, угу. тут карта разбита на сектора такие. Да, на сектор. Так, о, мы можем немного перемещаться. А я боюсь, что мы не можем... Не Нет, отбрасывать нас на обратно. И, кстати. Я ящик вижу. Но, походу, я его не смогу никак разбить. Или что? Что нужно-то? А, там некоторые ящики можно разбить просто руками. Некоторые ящики без оружия не разбить. Ага. Укрепленный красный нельзя. Так, я бегу, бегу, бегу, бегу. Подожди, я оружку никак не могу... А, тут дома есть. О, броня. Тут патроны есть на улице. У меня денежки есть. 850. Прикольно. Так, может мне тогда так 9 заказать? Пробуй. Я вот заказал. Патроны на улице валяются. На набережной. Да. Так, где мой брон? Летит, летит, я его слышу. Там еще дурачки бегают. Уже. Это вот мой брон? Там аккуратно там впереди один дурачок. Ага, вот он мой дрон. Так, а Смотри. что если я в доме вызову дрона? Оба. Или это бессмысленная Смотри. идея? Ну, я думаю, бессмысленная идея. Лучше на улице. Так Б. А у тебя тоже денежки? Ты? Есть? Я тактический да, я... комплект какой-то вызвал. Слушай, тут недалеко прям летают дроны. Это просто капец. Во все стороны. Тактический комплект, где ты? А, аккуратно. Я одного зарешал. Он взрывчатку установил на сейфе с деньгами. Ой-ой-ой, она же бомбанет сейчас. Слушай, Наверное, мне твоя жестко. помощь нужна. Даже давай здесь побудем. <гас> Там ракеты какие-то стреляют. Жесть. Это. О! Слушай, мне твоя помощь нужна. У Дожди. меня никакого оружия вообще нет. Не всякую. Вон он, вон он! Ай, господи боже! Я дым. Нет, он там живой. Слепую ему кинул. Блин, пипец. Я не знаю, что а делать. У меня не... пушек-то нету. Колись. У тебя шприц должен быть. Сейчас, я боеприпасы заказываю. У меня нет боеприпасов вообще никаких, понимаешь? Жесть. Мне хоть какие-нибудь найти сейчас боеприпасы. У меня ножик только есть. Не меня бабки Топорик. есть. О, ножик, спасибо. Ну, у меня... <сíck> <сíck> Эй. Так. Вот он. Мне тоже надо заказать. Так. успею нет. Так, 9. Так, Пад... набираем, набираем патрончики. Оп. Так, 9. И, пожалуй, так, больше ну, я ничего не я и смогу. Минусану? А, броняй шлем. У меня ну есть. Я... Так, слушай, пошли на разведочку со мной. Подожди, подожди, я сейчас жду дронов. Не надо пестик. Я боюсь, пока ты будешь ждать дронов, там ограбят все. Да ладно. Мне хотя бы чем-то стрелять-то надо. Кстати, интересно, а я могу попасть? Да, я, я дрон могу сбить. Ух, ё. Кто тебе? О, -о, О, это слева. Там, с другого берега. Так, аккуратно. Ну... Ну, уроняйся ты. Сейчас к нам придут, короче. Так, броняш, шлем все забрал. Он бежит, бежит, бежит, бежит. К дому. Да, где, откуда. Пошли, нет, выходи, выходи из дома. Ага. Пошли. Пошли проверим. Тут чувак был, я не знаю, как он, что, ограбил все, что здесь было. Возможно, возможно, нет. Нет, он все собрал. Ты Сейф. Интересно, что там было? О, топор. Денег до кучи просто было там наверняка. О, я патроны нашел. Круто. Половину, Ставь чуть-чуть. Половину тебе, да. А -а -а. Так, я где-то слышал звуки. Может быть, это и мои звуки, но не фаст. Сто долларов. Денежки, денежки, денежки. Всего сто да? долларов. Давайте иди иди иди о еще денежки так, так пошли изучать крышу короче собирай деньги будешь заказывать всякую штуку Ну, типа того а я буду прикрывать так, так там ножик пока никого нету так о -о -о -о -о -о -о. тихо тихо да главное не шлепнуться вроде никого не видать. Он там вон смотри. Гляжу. Нифига себе, я с крыши на крышу прыгнул и ну, меня вот неалихипе. Вот так это реализм. А как нам <с теперь спуститься-то отсюда? А подожди, я знаю как. Давай за мной. Жестко сняли. Подожди, а можно будет? Нет вообще не. У меня двушку сняли. Почему у тебя ну, я как бы 64, 68. Внимание, вертолеты, пути, ждать, сброс. Спецнаряжение. Че? Ой. Да там ракеты упали. Ага. А снаряжение впереди, в двух э, зонах от нас. Ну вот эту хрень мы не сможем скрыть. Вот здесь на Подожди, а почему? Где Там вот один. Угу. Вижу. Верфи. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Иди сюда. Попробуй. Че, а запрыгнуть? Ага. Прыгай, прыгай. Не, -а, не -а. О. О, отлично. Чё там? Драмбовик. Отлично. Вон она, вон она, видишь, вон аэродроп улетает. <звук> Слушай, ну я <звук> думаю, нам смысл аэродроп просто ждать. Пошли. Можно вер забраться, прикольно. Ну да, подсадочки все <звук> Четыре врага осталось, чувак. Четыре врага. Просто У тебя мы много сидели, денег? Хрена не делали. 1250. У меня 950. Попробуй этот, типа, что там, улучшение дрона или что-нибудь такое вызвать интересно. Спрячься лучше Улучшение только? дрона я точно не хочу. Спрячься сюда в сторону. тебя видно, У -у -у. ты в открытой зоне. Я знаю, я знаю. Я хочу тактический комплект, сказать. Так. С гранатой и со всеми делами. Конечно, mm. надо было бы насобирать на оружие. Это шо за... А это у нас? И я не так, понял дрон, где. Так, дрон, кстати, ко мне летит. Я вижу его по карте. Лишь бы он нас не спалил, а? а он уже все, вот он. Отлично. Так смешно сбрасывает. О, 1700 денежек. Слушай, а деньги просто так, похоже, дают? За то, что ты живой. Да, 1750, это за то, чтобы мы живые, да. А можно что-то купить? Блин, О, комплект. я могу Юмпу купить. Давай Юмпу. Юмпу надо покупать. Нет, нет, нет. Не надо этот. Я не могу Юмпу купить. Да, я могу. Нож, броня, тек, тек, -див. Нож, кредитка, да. Тактический комплект. Ты прикинь, чуваки, которые там ничего не закупали, ты прикинь, сколько у них всего. Mm -hmm. Так, это чье это мой. уверенно где мой? А вот он мой. <свят> Ломай руками. Так. Сколько у меня наёмников? Жужат, жужат. Слушай, ты можешь патроны заказать? Нет, я вот как раз таки патроны не могу. Иди, у меня дымовуха забирай. А зачем? У меня она есть. <свят> Теперь Но у тебя две. <свят> Так, слушай, мы ну пошли на разведочку. 700 балосиков. Как бы 16 а, патронов. Смотри, смотри, О. это ты? Нет, это не, Нет. Ты, значит он рядом. Пойдем, пойдем, пойдем. Это тот чувак. Вон он, он это тот возле чувак, дома где-то там. Да, да, да, да, да. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вон, ему сбросил он. Давай шифтить. Дромбовик. Слева за домом. Еее! Yeah! Нифига! О! Офигеть, сколько всего! Эмка. Я не Я смог ее забрать. Блин. Юмпик. Так. Нифига, мы боеприпасы. крутые. Мне нужны боеприпасы. Сейчас прилетят. Капец! Дирсионку куда-нибудь да. туда. Она нас осталось трое. Yeah. <laughs> врага. еще мы так мне летят боеприпасы лично вот, Отлично. вот так, прикинь ну, сейчас я... нас также спалят я папа так я на м пушка все прикрываешь Пушу. меня давай так я посмотрю пока. Чё да как. Улучшенные вот дроны. Он. Впереди, чувак. Блин. За, <свеч> за шкафом. Прячься, прячься, прячься. Лучше шприц возьми. Подожди, О, тут моя... красная зона. Красная зона? Блин, я так патроны не экономлю на самом деле. Дромповик, если что, у нас еще есть. Он вызвал два дрона сразу. Год отсюда мотать. По-тихому. Ой, там еще один. Где? Блин. Чуть дальше. Давай сюда, за забор. Давай. Деньги бери. Слушай, а мой дрон ты ко мне не... Ой-ой-ой-ой, они в ки дали. Так, иди сюда, в зону. Да я флешку брошу. Иди, шприц, у тебя что, один процент здоровья? Он а, а да, мне теперь показывает один, один. Офигеть, факт. а когда он у меня стал-то один? Ой! Йооо А что это сейчас было? Откуда? Я не знаю Я сам Блин. не знаю, меня просто сэмки шотнули Теперь я боюсь двигаться Блин, тут уже красная. Слышь, где-то справа от тебя mm -hmm. Блин Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ай, яй, яй! Я гранату бросил, она не. Слушай, третье место классненько получилось. Я сейчас смотрю, как он меня шотнул. Прикинь, там еще двое. Да, он у с другими перезаряжался. А это какая вот шот? Блин, надо... ну, О, смотри, граната-то сработала. Да, граната-то сработала. Слушай, на третье место это классненько для первого раза. Че, общем, супер. Вот, в принципе, допилить бы лучше, допилить на самом деле. Есть некоторые недочеты в плане синхронизации, в плане оружия, в плане дропа которого мало. Немного палевные дроны, но в принципе, интересненько, интересненько, может быть, даже еще раз поиграем. Ну на сегодня все, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, оставляйте свои комментарии. С вами сегодня был Дэл и... Эфисер! Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока! О, куда я о -о -о -о. приземляюсь? Слушай, а вот, вот знаешь в чем минус? Бабки. Я приземляюсь. И в чем самый большой прикол? Я не могу приземлиться на крышу. Синий ящик? Меня прям на сбрасывает. А в нем топор, красный ящик, а в нем ПП, зеленый зеленый ящик какой-то, это кейс какой-то, прикинь, это кейс и на нем бомбы стоят, вот <what>? бак, ко мне, да жесть, Ой, видишь, а как да. его вскрыть, может быть е, e? <гас> вы устанавливаете взрывчатку на сейф уходим. Подожди, 3 секунды, 2, 1. Я поставил. Уходим, уходим, уходим. Что это за бред? Слушай, может быть, это я активирую эту дичь всякую? Или что это? Он сильно бомбарит? Иди сюда. Или ты хочешь сверху посмотреть? Ну, во-первых, сверху есть еще парашют. А во-вторых, да, я хотел бы посмотреть на это. Ты посмотри. Чего? Меня убило! От тебя, серьезно? Же! А что там есть? Деньги, куча денег и все? Подожди, в нем, в нем, в нем есть что-нибудь? Деньги были, а в нем бумажка какая-то. Были деньги.